Три картины одной палитрой. Солнечный зимний день. Часть третья. Приветствую вас друзья. Это третья часть видео, в которой будет показано, как писалась третья картина, э, не меняя три основных краски. Картина писалась с работы датского художника Петер Мерк Менстадт. Называется картина поездка на санях в солнечный зимний день. Я сокращу название и немножко сюжет картины. На экране репродукция оригинала. В центре полотна лошадка везет повозку. Наверное, это рабочая лошадка ходила туда-сюда и немножко испачкала снег на дорожной клее. Конечно, этот цвет на картине придает больше жизни, но меня интересует только снег на солнце. Лошадки не будет, поэтому сократил название картины. Просто, солнечный зимний день. Еще затронул вопрос о долговечности картины и о ее реставрации. Однажды, купив проклейку для холстов в художественном магазине, обнаружил, что на дне баночки присутствовал коричневый осадок. Невзирая на это, приклеил и загрунтовал полотно. Когда грунт высох, увидел, что весь холст покрыт мелкими трещинами. Проведя пальцем с тыльной стороны, грунт трескался, как тонкий лед под ногами. Стало понятно, что проклейка была обракованной. Может быть переморожена на складах, а может сделана недобросовестным рабочим. Но факт оставался фактом, холст в работу не пойдет. Тем не менее, жадность и сожаление о потраченном времени не позволило его выбросить. Было решено написать, на таком холсте, тренировочную работу, а уж после выбросить или заняться его реставрацией, об этом позже. Меня восхищают работы, признанного мастера пейзажа датской живописи. А эта картина поразила своей вертикальной композицией. Она рушила мои стереотипы, что пейзажные просторы, лучше читаются на горизонтальном полотне, а тут, все устремлено вверх и в глубину, но и солнечный снег никто не отменял. Начнем. Стал делать рисунок масляными красками, он же подмалевок. Палитра, как и в предыдущих двух картинах, не менялась. Три основных краски. Кобальт синий спектральный, кадмий красный светлый, кадмий желтый светлый. Это кроющие краски. Вспомогательная краска Марс коричневый темный, полупрозрачный и белила титановые. Для подмалевков были составлены два колера. Кобальт синий с капелькой кадмия красного на белилах. Это для неба. И второй колер оранжево-охристый. Кадмий красный, желтый и чуточку коричневой краски тоже замешан на белилах. Серый цвет получался уже на холсте. Кисть смакалась в 3 часа цвета, затем в белило. Как только было закрашено небо, тут же появилась сетка треснутого грунта. Появились неоднородные, пожухшие масляные пятна. Смотрелось неэстетично. То же самое наблюдалось по всей поверхности полотна. Думал, ну ладно, второй слой исправит положение. Но самое плохое это то, что масло проникало в ткань на изнанку холста. Вот показываю изнаночную сторону. Видите синие прожилки? А это означает, сама ткань под воздействием масла будет разрушаться со временем. Тем не менее, эксперимент был продолжен. Просушил подмалевок. Я часто пользуюсь чесноком в качестве межлойной обработки. Зубчиком чеснока натираю красочную поверхность. Это дает хорошее сцепление с верхними слоями краски. Также чеснок убирает жухлость первого масляного слоя. Но в данной ситуации с треснувшим грунтом, я втирал чеснок в надежде, что он создаст пленку и краска больше не будет проникать внутрь ткани. Составляю палитру. Не обращайте внимания на ряд серых колеров. Они остались от подмалевки первой части видео Васильки. Ими не пользуюсь. Кобальт синий на белилах и капельку кадмия красного. Это колер для неба и тени снега. К горизонту небо светлее и приобретает другой оттенок синего, типа бирюза. Капельку голубой футсы краски замешал на белилах. И пока забываю о ней, так как это не бирюзовый цвет. Желтая и красная краска, замешанная на белилах, дает оранжевый колер. Но оранжевого цвета, в чистом виде, в картине нет. Деревья на горизонте, имеют ахристо-коричневатый цвет. В оранжевый добавляется марс-коричневый, который приглушает яркость оранжевого цвета. А растяжка на белилах, позволяет создать более светлый колер. Для цвета снега, пока достаточно одного розового колера. Капельку красной краски, добавил самый светлый серый колер. Жалко стал его выбрасывать. Пока закрашиваю небо сверху вниз, двигаясь к горизонту. Как только подошел к месту горизонта, тут же встал вопрос о бирюзовой краске. Искал ее долго. Не нашел. А как художник раздолбай, может что-то найти. Куда бросил, там и забыл. Зато нашел зеленую ФЦ-краску. На палитре есть колер, замешанный на белилах с капелькой голубой ФЦ. Две капельки зеленой и голубой ФЦ белила и получился бирюзовый цвет. Плавно перешел на бирюзовый колер ближе, где небо втыкается в деревья. Выкрутился. Небо плавно растушевывал мягкой кистью, и вроде второй слой закрыл паутину потресканного грунта. Далее, охристым колером рисую деревья на дальнем плане. Для затемнения глубины леса или зеленоватых деревьев залезаю в чистые краски, но особо не прямовая кисть. Синяя, коричневая краска. на снегу, тот же голубой колер, замешанный с копальтом синим на белилах. Короче, три чистых краски. Синяя, красная и желтая. И двух колеров пока хватало, чтобы продолжить работу. Палитру видно. Единственное, что иногда мне мешало, ну как плохому танцору, и закрывал палитру, так это пузо, которую я отрастил за последние годы для солидности. В общем-то и сказать больше нечего. Просто смотрите за ходом работы или за животом который не давал подойти близко к картине, иногда мешает вам рассмотреть палитру и половину картины. Картина несложная. Можно было дописать ее до конца за этот сеанс. Но пока я писал, в небе картины снова появились жирные пятна, впитавшиеся в трещины грунта. Чеснок пропустил масло в ткань. Поэтому я решил просушить и еще раз пройти всю картину слоем краски. Думал, может быть, это поможет. Просушил полотно почти неделю. Благо в это время работаю еще с двумя картинами Васильки и зимний лес составляю новую палитру. Ура! Я нашел бирюзовую краску. Кобальт синий и капельку красной краски смешиваю на белилах. В этот же колер добавляю капельку голубой фц краски, ну, чтобы получить более сочную синеву, которая плавно будет переходить в бирюзовую. А бирюза просто с капелькой белил. Красный с желтой краской получаю оранжевый. Погасить его можно марсом коричневым, а высветить белилами, но я говорил об этом в начале. Еще и синий и коричневый намешал непонятно темный колер, и добавил желтую краску. Получил зеленый цвет. Зачем я намешал зелень, пока не знал. Но где-то на картине я потыкаю этой краской. Небо то же самое, что в предыдущем сеансе. К горизонту светлее это бирюзовая краска. Старался брать краски побольше, чтобы замазать трещину на полотне. Тени на снегу – это синий колер на кобальте и немножечко голубого на фц краски. Для прописки деревьев пошли и чистая синяя краска, и охристый колер. Ну и, кстати, вот эта намешанная зелень. Я уже говорил, что картина несложная и можно было написать ее за один сеанс. Но из-за трещин, я провел несколько сеансов. Эта послойная техника наложения красок, создавала множество дополнительных оттенков. В предыдущем ролике Зимний лес, я поднимал эту тему. Что оттенки не замешиваются, а создаются на полотне. На палитре замешиваются колеры. Взгляните еще раз, уже на рабочую палитру. Колеры замешанные, на ней остаются почти чистыми, но если не считать вкрапления от непромытой кисти. А на холсте, из-за предыдущих слоев, есть разные оттенки. Продолжаем. Верной кистью рисую верхушки дальних деревьев. Это смешанный лес, в котором есть зеленые ели и березы с голыми ветками. Без листиков, но это же зима. Какие листики? палитре для белого снега замешал розоватый колер. Это немного красного на белилах и капелька желтой краски. Этим розоватым колером подкрашиваю полутона снежных холмов, но пока как подложку. В дальнейшем сверху лягут еще некоторые колеры, и в полутонах появятся дополнительные оттенки. Березы на дальнем, среднем и переднем плане, пока рисуется без деталей, просто набираю массу стволов. В итоге, часика за два-три, получился вот такая картинка. Смотрим на оригинал. Нужно усилить цвет на снегу и начать писать детали. Стволы берез, там веточки и тому подобное. Для того, чтобы свет на снегу был более чистым, я обновляю палитру. Со старой забираю оставшиеся чистые краски и составляю новые колеры, в основном светлые. На белилах каплю красной и чуть больше желтой краски. Второй колер розоватый. Больше красный, меньше желтый. И капелька коричневый, тоже на белилах. Третий колер охра. Красная, желтая, коричневый, тоже на белилах, только их поменьше, чем в предыдущем колере. Не промывая от тахристого колера, добавляю капельку синей краски. Ну получается четвертый колер, тоже охра, тяготящую в сторону зелени. Достаточно. Розовым колером пишется свет на снегу на дальнем плане просвет между деревьев. Для света на снегу переднего и среднего плана, применяется розоватый и желтоватый колер. Здесь нет разницы какой, по цвету они разные, а по тону одинаковые. Куда кисть залезла, тем и пишу. Просто тем самым наберу больше оттенков в свету снега. Чтобы испачкать немного снег на тропинке, я по ходу залезаю кистью, то в розовый, то в охристый колер. Кисть не промывается и создается еще между ними один промежуточный цвет, тоже светлыми колерами, вытягивая стволы берез на среднем и дальнем плане. Цвет на стволах деревьев, будет краситься позже, когда пойдет письмо деталей. Ахлистым колером поднимаю ветки деревьев, просто неопределенная масса, но это все же голые ветки берез, поэтому стараюсь сбивать краску по направлению вниз как будто ветки свисают. Ветки, которые на передней березе, пока только обозначают чистой коричневой краской. Ищу их расположение. Детально прописываться, они тоже будут позже. Для письма мелких деталей и чистых бликовых акцентов и желательно просушить то, что написано до вот до такого состояния. По сухой поверхности того же неба, будет проще нарисовать мелкие ветки. Короче, я пару дней дал просохнуть этому сеансу, но время зря не терял. Повторюсь, во время просушки одной картины писались еще две. В предыдущем сеансе картина была написана вот до такого состояния. В что должно получиться в последнем, вот в этом завершающем сеансе. Палитру не меняю. Все от предыдущего сеанса. Она была закрыта в ящике без воздуха и света. Поэтому за два дня краска не высохла, а на полотне схватилась. Послойную живопись не обязательно просушивать, как многослойную. В многослойной, применяются прозрачные краски, а они опасны в смесях или в не просохшем красочным слоем на холсте. А в данной картине, применяются одни и те же, кроющие краски которые полностью совместимы между собой. Поэтому можно писать по сырому или по полупросохшему слою краски. Единственное, что может произойти по полупросохшему слою, это жухлость поверхности в некоторых местах. В данной картине меня это не особо волновало. Треснувший грунт, о котором я говорил в начале, сделал работу экспериментальной. Да и лак по окончании никто не отменял. Заболтался, простите. В окончании работы пишу детали. Ветки на передней березе это в основном краска марс коричневой темной. Цвет на стволе березы, самые светлые колеры, что и для снега. Из инструмента я взял мастихин. Многие пользуются мастихином, для проведения ровной линии там или для пастозного наложения краски в светлых участках, именно многие. Извините, я люблю кисть, привычка, поэтому отказался от мастихина. Веерная кисть, макая ее в коричневую краску. Перед этим увлажнив разбавителей двойник. Это масло плюс лак. Поворачивая кисть под разными углами, по направлению сверху вниз, рисую свисающие ветки берез, такими штриховыми движениями. Светлыми колерами рисую мелкие ветки на деревьях дальнего и среднего планов. Кисть мелкая, еле касается холста, то есть, особенно на дальнем плане, не нужно прописывать все детально. Посмотрите на оригинале в увеличенном виде. Почти нет ни одной ветки, приросшей к стволу дерева. Штриховой хаос. Кисть нужно бросать быстро, не задумываясь. Ну и в конце я делаю краткие удары кисти, пастозным мазочком. Колеры светлые, можно сделать светло-голубой на белилах. Розовых и желтых оттенков и так хватает, а голубой придаст свет от неба. Достаточно мазать. Картина несложная. Думаю, многие с ней справятся, если захотеть. Теперь немножко о реставрации: почти три красочных слоя облагородили картину, создали много дополнительных оттенков уже на холсте. Это хорошо. Вроде закрыли трещины некачественного грунта, но не совсем. В некоторых местах все же проявлялись масляные пятна из-за этих трещин. Вот пример в небе. После лакового покрытия визуально пятна почти исчезли. Это тоже хорошо. Но вот тыльная сторона холста, так и осталась пропитана маслом. А как было сказано в начале, долговечность картины не гарантирована. Может лет 5, а может и 25 она провисит, не знаю. Но масло, начнет разрушать саму ткань. Хотел придумать, как отреставрировать полотно, укрепить его. Есть один примитивный способ в данной ситуации. Это приклеить клеем ПВА или иным э, ткань с обратной стороны холста. Изолировать холст с изнанки от попадания кислорода. А лицевая сторона полотна, закрыта краской и лаком. Ткань будет изолирована от воздействия кислорода с двух сторон, но ну, тогда, возможно, картина проживет дольше. Именно так я и хотел сделать. Извините, но так не получилось. Мой друг, как только увидел ее, тут же забрал. У меня нет этой картины, а значит реставрации не будет. Может кто посоветует иной способ реставрации с таким браком. Но лучший выход из такой ситуации, заново написать картину на хорошем полотне. Теперь самое главное, из-за чего этот сырбор. Можно ли написать три картины, одной палитрой, разные по колориту? Немного поправлюсь. Одними и теми же тремя основными красками. Хотя и колеры, намешивались во всех трех работах, почти одинаково. Только подход был разный. Где было больше синей краски, где красной, а где желтой, оказывается можно. А можно и вообще без краски. Добавочные прозрачные краски, такие как голубая ФЦ и бирюзовая, лишь украсили картину. Это как четвертые ноты в трезвучии, септаккорд. Красивый, но неустойчивый. И напоследок. Не сидите долго за мольбертом. Ведите активный образ жизни. Не отращивайте пузо, как у этого художника. Живот мешает подойти близко к живописи. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.